Короче, мы пробуем жарить форель или печь форель. Форель у нас вот так вот лежит. Мы решили пергаментом прикрыть, чтобы легче было мыть. Так, включаем. После чего выбираем рыбку. наверное еще окей надо нажать Готово. так сколько время 1245 посмотрим сколько пройдет времени и как это будет ну то есть мы сейчас нагреваем после нагрева кладем форель Что там трещит? Еда, мы же рыбку будем жарить, не тебя уходи. Или ты к рыбке тянешься? Дружок. Еда, еда. Как дела? Я на место, на место. Так, время 1254 значит прошло 9 минут за 9 минут гриль нагрелся гриль нагрелся гриль нагрелся мы поставили туда рыбку и под собственным весом все стоит вот так йода очень внимательно все слушать йода ты контролируешь ситуацию? Мадрид, цыган. Контролируй. И вот мы можем наблюдать, какого цвета. Какого цвета? А никакого еще. Начало готовки. Что тут написано? Что-то как-то света мало. Ну, короче. Ждем, сколько минут будет греться, я не знаю, но будем снимать как бы в запеченном виде, ну не, не раньше, чем вот здесь, то есть до красненького. Может быть заглянем, посмотрим. Сейчас запах пока, ну просто как накаленные эти тены, запаха рыбы мы пока не чувствуем. прозвучал пилик-пипик зеленая, да? но она зеленым как бы и горела, чуть-чуть фиолетовым, да? Ну, то есть, видимо, скорее всего, подошла вот к этому уровню готовка. Поэтому каждый уровень будет своим пиликом отвечать. Ну, снять этот пилик, я не знаю, наверное, не получится, потому что надо постоянную съемку. А вообще, по времени что сколько у нас? 13.07. То есть 12.45 включили. 12.54. 12, опа, опа, опа, опа, опа, опа. опа. Вот видите, как. То есть я подумал о том, что мы поставили этот бумагу, и она может мешать. Рыбежи, рыбежи, пошел. Вкусняшка, вкусняшка. К сожалению, когда находишься рядом с грилем, естественно, непонятно. Запах есть. но вообще, наверное, все-таки запах есть. Рыбки. Ну а по этим, по данным, смотрите, тут что? Как-то темновато немножко. О, скрежещет. О, скрежет такой че-то. Сразу скажу свое мнение по поводу гриля. Наверное, все-таки, если вы прикалываетесь по готовке, наверное, все-таки вот интересней, когда все вот это вот визуальненько, все пипиками, пипиканьем и всем остальным. Плюс все-таки гриль этот большой. То есть вот на, не знаю, может на полтора килограмма рыба. Ну, может, не, не помню насколько. Можно потом написать на, на видео, сколько весила рыба. То есть меньше гриль, вот такой. Он бы, естественно, ее не уместил. А xl ну, здорово. Так что, может быть, наверное, стоит истратить больше денег чтобы был действительно большой грив. А даже с этой стороны потекло. А вот потекло, скорее всего, еще и не масло. А потекло, потек, наверное, сок. Ну, в смысле, вода. То есть как? Влага. Ну все. 13.09 времени. После, то есть, старт был в 12.45, сейчас 13.09. Все, пока прерываемся до следующего. Ну, скорее всего, сейчас вот даже и пик будет. Ладно, давайте подождем, может быть, и пик произойдет быстро. То есть, если вы хотите какой-то определенной другой готовности, вы можете остановить готовность. То есть, а как, Таня, называется мясо медиум? Не помню. <laughs> ну, как-то мясом называется. То есть, если вы, допустим, мясо готовите, вы хотите с кровью, там, это вот такое-то, медиум, там, и так далее. И также вы рыбу можете приготовить. Ну, короче, кайф. Ой, прям вообще хорошо бежит. Да. Но я считаю с пергаментом абсолютно я не вижу никакой проблемы в том что готовится с пергаментом во-первых дольше будет служить поверхность вам не надо ее там не скоблить не очищать ой как хорошо побежала ой как хорошо Да. Ну не хочет он пикать ребята Ну, по цвету вы видите, почти желтый. Вот я уверен, что давайте до 5 минут догоним. То есть, сейчас, допустим, 4.34. Альтернатива Тефалю. Делонги. Да, они есть и большие, и широкие. Такие же, кстати, широкие, как и Тифаль, Но там нужно как бы все на ваше усмотрение. То есть вы включили полный газ, и вы контролируете. Либо вы включили там не так сильно, и контролируете. Смотрите, сказал, до 5 потерплю, а в 5-10 как раз сработало. Это следующий уровень. Сейчас я не знаю, вам видно или нет, он все-таки такой немножко... А, да, вот с кровью написано. То есть вот сейчас... Можете достать рыбку, и она будет с кровью. Рыбка с кровью? Нет, что-то не очень. <смех> Мраморная говядина еще куда не шло. Но рыбка с кровью что-то не очень. Хотя понятно, что она будет сочна. И если ее закрыть потом в этот же пергамент или в золотинку, да, она, естественно, дойдет и ну, точно сырой не будет. Потому что сама себя приготовит. А, еще тифовые делонги есть с этими, с датчиками температуры. То есть, это, наверное, тоже хорошо. То есть, датчик температуры вставляем внутрь, и он показывает. Ваше, допустим, мясо 30 градусов. Ну, я не знаю, 36, наверное, это вообще отличное, уже готовое мясо. Потому что, если будет выше, это будет сухо. Ну, здесь без этого. Здесь все показывает этот тифаль. Ладно, пока прерываемся. Так, прошло 29 минут. Красный уровень. Что там у нас написано? Полная прожарка. Полная прожарка. Ну, не знаю. Ну, а что мы решим-то? Полная прожарка. Нет, в смысле полная прожарка выключаем, или еще жарим, давай или заглянем. Ну давай открывай, заглядывай, подними пергамент. У -у -у, ER сильно шкуру не отрывай, если будет шкура отрываться. Ну да, отрывается. Нет, понятно, ты по готовности не можешь определить. Ну, наверное, готова она. Все, закрывай. Давай чуть-чуть еще. Хорошо. Ладно, то есть 30 минут ровно прошло. Готово уже. Да, пахнет. Хорошо. То есть как бы сейчас вот 13 часов 17 минут. То есть буквально через... Вот столько времени мы, наверное, все-таки выключаем. Все, мы выключаем. И я бы, наверное, что, достать, да, или... Чтобы не пересушить, да? Ну, доставай. Хорошо. То есть, получилось 32 минуты, все готово. Стоп, потом покажем. Не вообще. Вот такая рыба получилась. Ну, может быть, все-таки зажарки не хватает. Хотелось бы, наверное, все-таки, чтобы было... Ой-ой-ой, что там тормознулся. Так, то есть, вот такая рыба получилась. Хотелось бы, может быть, зажарки побольше, но получилось так. Но зато будет сочно, я уверен. Вот такой гриль, он выключен. Все, готов к эксплуатации. Сейчас будем еще жарить Всякие овощи и фрукты. Все. Так. Вот так некрасиво разрезали. Вот так вот. Ну, давай, бери, Танюш, вилочкой на тарелочку. И если есть возможность, чуть-чуть, да, вот внутрь прям покажи. Вот сюда. Так ты рукой загоражишь. О, ну я считаю, отлично, отлично, отлично. Мяконька, мяконька. Да, зажарки не хватает этой шкуры, но шкура все равно съедобная, она подсохшая, будет нормально. Вот и вот йода тут, йода, йода, йода. Накрылся сверху. А у нас тут какие-то баклажаны поспели, давайте посмотрим. Включали на это, на это, на эту кнопку. Так, баклажаны не будут. Вот такое немножко. А, ну да, сверху, наверное, бумажку не клали. А так вот состояние вот такое. Мы пожарили баклажаны, мы пожарили рыбу. Вот такое состояние гриля. Ну, да, однозначно бумажка это хорошо. Сока было мало, только из рыбки. Ну, и кстати мы вот ставили эти какие-то экраны да там для того чтобы мало меньше брызг, брызги разлетались э, ничего вообще не брызгал может быть свинина брызгать будет может быть курица не знаю попробуем еще курицу свинину и говядину все так взяли влажную салфеточку и попробуем протереть Вообще здорово. А сверху немножко похуже, да? Что-нибудь там попробуйте, рани. Такой запах отложен Сверху вот видите, эти. Ага. Круто, ну да. Да, тут вот. Вот свежка. Ага. Это надо снимать. Да, легче снять и просто помыть. Ну, то есть, вот, допустим, если вы что-то готовите, вам следующее блюдо надо готовить, вы просто раз-раз-раз стерли. Все, дальше поехали. Да. Здорово. Там горелки даже. Не да, то есть они именно... Ну, это баклажаны или что, я уже не помню. Или... Это баклажаны. А, да, рыба же была закрыта, да. То есть это баклажаны. Так, сейчас мы будем жарить бекон. Включили пуск, включили бекон и окей. Ждем. Бекончик у нас вот такой. Самый недорогой. Чтоб не жалко было. Посмотрим. Я считаю неплохой свой о, этот бекон. Ну, короче, зазвенело, мы как обычно не успели. Ладно, все, мы готовы. Мы, скорее всего, сейчас, наверное, положим... Не знаю, как бумага, если ляжет, то на бумагу. Если не бумага, то не бумага. Короче, мы поставили бумагу снизу, а сверху без бумаги. Ну ладно. Пошли соки. Я думаю, что должен быстро поджариться. Посмотрим, как это. Так, почему вентиляция не включена? как ты думаешь получится такие да капать начало. ты вообще помогаешь мне да? Здесь смотрю <laughs> ты главное глазками помогаешь да главное чтоб тебе телефон не мешал да а, это... это подставка чтобы капала да специально вот бумажку вот так можно раз согнуть Не. ну самое главное что съезжает понимаете то есть мы положили бумажку а она съезжает когда ты накладываешь бекон съезжает съезжает надо видимо бумажечку надо подворачивать там это как такой кукаковочки вот так смотри прям зажаристо уже Стой, ребята, а что моргает? Должно моргать. А у вас не моргало вчера? Он точно не сгорит? Ну, давайте заглянем. О, обалденно! Нифига он бредит. Кайфово там. Единственное, я не пойму, что моргает-то. Должен моргать? Ну, наверное, должен. Сейчас обед? Ну, сейчас у нас бились часы 10.39. Это обед? Тебе а, сколько лет, девочка? Не шесть. И ты часы-то хоть понимаешь? Читать умеешь? О, закончил. 10.39 10.39 На экран не кладут телефон. Кладут на заднюю спинку. Так, ну что, тогда открываем. Три, четыре. Опа! Обалдеть! Ну, не знаю, как вам, она нам нравится. Так, видите, даже эти съехали. Ну, кстати, они могли не съехать, а съежиться, наверное, съежились. Поэтому что, сейчас убираем, кладем, чтобы он засох. То есть, его едят, когда он засохший уже, тогда он гораздо вкуснее. Да, Поэтому пока... Что, Кира? Хрустит. Да, хрустит. Пока пауза. Так, очередная порция. Берем вот так вот мы решили положить сейчас я ее вот так кладу кладу, держу и а, вам ничего не видно блин, и закрываю так, вот и я посмотрел мы вытащили немножко рано бекон то есть он как бы моргал все, но кнопка не была краснючей то есть Три бекончики мы эти зажарим. Не знаю, открыть можно, чтобы вам смотреть. О, обалдеть! И поперек лучше. Обалдеть! Ребята, это что-то. Кто там сыр? Да. Они ага. Да, какая буква, они меня валят. Ну так ты умно сделала, молодец. Так, значит что? Значит мы сейчас еще хлеб приготовили. У нас вот такой тостовый хлеб. Вот такой. Он резанный, он э, готовый. И мы, наверное, сначала пожарим хлеб. Ну по крайней мере нижнюю часть пожарим. И посмотрим как это будет я на паузу нажму потому что долго будет что-то так долго жарится наверное можно открыть нет открывать не будем но я надеюсь не сгорит как бы что это фиолетовый это что значит ничего не могу понять может заглянуть ребята может там сгорело все? Эй, ребята, я не хочу больше жарить. Все, ребята, я выключаю. Стоп. Выключили. Смотрим, что у нас имеем. Причем нижний горит больше, да? Ну ладно. Хорошо. Снимаем и кладем. Ну, то есть, кто хочет зажаренный, будет эти. Кто не хочет зажаренный, будет первые. Вот так, короче. Бекон пожарили для мамы. Не знаю, ой, не знаю, что получится. Положили 8 котлет. Еще ничего не разогрели. Наверное, это зря, но они зато заморожены. Сейчас закрываем. Включаем, ставим, ну, давайте сосиски, сосиски, что такое, видимо, он сильно нагретый, что ли, блин, ладно, пусть тогда остывает за счет котлет, и потом мы включим на какой-нибудь из режимов. Посмотрим, что будет. Короче, мы экспериментируем. Короче, мы достали котлеты наши. Злополучные. И поставили на нагрев стейка. Ждем нагрев. Потом кладем котлетки. Котлетки. Такое ощущение, что уже такие тепленькие. Пать, что говори, дочь? Ты не кажешь, что бекон уже засох? Да, он вот затвердел. Вот. Бекончик наш. Затвердел. Он уже, да, такой затвердевший. Вот. Он уже как стоячий. Это хорошо. Ну ладно, что, пауза. Ставим котлеты, потом покажем готовые котлеты. Короче, первая стадия была. Вторая стадия. Желтенький. То есть вот здесь. Заглядывать будем? А чё, их же жарят хорошо, да? Зачем нам слабо жарить? Мы лучше до красного дойдем. дым немножко валит вон там блин самое что хочется всегда сделать это заглянуть внутрь гриля рискнем не дождемся красенькой надеюсь ну так не сказать что сгорело Оранжевенький уже. О, закапала. Первые капли. Оранжевенькая, оранжевенькая. А я уже пока снебанилась. Угу. Ну, что тебе, бекон зашел? Да. Нравится? Угу. Сама сможешь на гриле готовить? Оба. Это какой у нас цвет? Наверное, вот этот. Средняя прожарка. Давайте заглянем. А? Любопытство не порог. А большое свинство. Вот бы покрутить. А, хотя крестик может не получиться. Может сплошной получиться. Все, короче, отлично. Ну, кстати, котлеты дешманские. У нас тут в этом продают и сами делают их. По-моему. А если натуральное мяско? Натурально рубленное, Ой. Сейчас будет красный и будет Готово. Да. Так, ну и что мы на котлетку кладем? Ой, на хлеб на хлеб кладем котлету, сверху сыр. Что еще? Бекон. Дубику. Да бекон, а, ну тогда хлеб, бекон, котлета, сыр. Вот да. что-то такое. И потом хлеб. У нас Кира зелень не любит, поэтому у нас без зелени. А что я салат люблю? А, да? Надо было купить. Чего не купили-то? А, без... Слушай, я не понял. Уже готово красное? Да. О! Ладно, подождем еще. Подождем твою маму. Че? Ну-ка, внеси лепту. Кира Константиновна, Здравствуйте. Здравствуйте, Кост Николаевич. Ой, ой. ой, какой красный цвет. А я вот не пойму, он должен сказать, что все, или он уже сказал, что все? Мне уже надоело приглядывать. О, oh, ес! Yes. Вот оказывается, как он говорит. Ну, все, понятно. Сколько готовилось, я не понял, но у меня на записи 5 минут. 6 минут. Хорошо, вытаскиваем котлеты, кладем на бутерброды, потом бутерброды сюда. Все, окей. Смотрим, вот достали, да, он там машет, что все закончилось. И посмотрите, состояние гриля. То есть, Вообще ничего не прилипает. А на нижний вообще у нас пергамент. Вообще все здорово. А что ему надо? А, его надо выключить. Все, я понял. Ну все, намазываем, все делаем. все. Вот такой хлебушек. Бери сыр на столе неси. Да, его аккуратно двумя руками. Клади сверху. Так, котлетку. я сейчас котлету. Так, котлетку положили сверху. Слушай, а можешь еще один, сыр? Ну и надо. Точно? Ну, давай. Вверху котлетки. <laughs> ну, да. Вот так, мы, решили, мы решили вот так вот и в микроволновочку. Я не знаю, на сколько поставим. Ну, может. Не, мало. Давай на минуту, если что, остановим. Ой, я вижу кого-то. Где? В отражении Это тебя угу. видят Толстенько угу. Смотри, когда сыр поплывет О, я тебя вижу в отражении Подходи Так, мне нужно ближе к стопу стать А ты вставай туда Что еще, не плавится? Еще Уж минуты это много наверное. Кажется плаваться Как только начнет плавиться Говори, я стопну Ну еще немножко Ты что не видишь плавиться или нет? О, все, вот это готово вот, сейчас. А, тут 14 секунд осталось ладно? 14. 15. 15. 15. Мне кажется горячее будет ну, 4 секунды Одна секунда. Готово. Опа. Так. Тут какой-то сыр. Бекончик поджаренный. Ха -ха. Ладно, все, достаем.